Друзья, всем привет! Сегодня сделаем несколько полезных приспособлений для работы с монтажной пеной. А для первого приспособления понадобится вот такой пустой баллон. Его мы сначала очищаем, а затем стравливаем оставшийся воздух. Далее маленьким сверлом аккуратно сверлим отверстие. Я сделаю его в донышке. Все равно малейший воздух остался в баллоне и он выдавил немного пены. Но ничего страшного, убрал ее после того, как она немного подсохла. А теперь канцелярским ножом отрезаем верхнюю часть. Остатки пены я протер тряпкой с растворителем. Изнутри необходимо отломить клапан. Проще всего сделать это пассатижами. Внутри останется вот такая трубочка. Ее можно не вынимать, я ее достал просто для демонстрации. Чтобы не порезаться об кромку отрезанного баллона, я решил сделать неглубокие надрезы по кругу канцелярским ножом, который я потом загнул вовнутрь. Далее берем обычный шприц и вклеиваем его в трубку клапана баллона. Самоделка готова. Нужна она для такой иногда жизненно необходимой процедуры – прочистка вот такого грязного пистолета. Для этой процедуры берем растворитель, вынимаем поршень шприца из самоделки, накручиваем ее на пистолет, Далее заправляем шприц растворителем, затем вставляем поршень и нажимаем его, заодно нажав курок на пенном пистолете. Так легко и просто можно прочистить грязный пистолет. Смоделируем ситуацию, когда закончилась пена в баллоне, а в наличии есть только пена с трубочкой. Не всем нравится ее работать, да и когда ответственная работа, то лучше не рисковать, из трубочки пена непредсказуемо расширяется и сложно регулировать подачу. Поэтому хочу показать вам классный совет. Для этого понадобится пустой баллон для пистолета, в котором для безопасности надо проделать отверстие, так как его необходимо будет нагреть. Я, чтобы не делать лишней работы, возьму для демонстрации отрезанную часть баллона из первой самоделки и покажу на ней. Необходимо нагреть феном резьбовую часть баллона. Надо греть так, чтобы пластик немного стал мягче. После этого, желательно в перчатках, быстро снимаем колпачок и также быстро ставим его до щелчка на баллон с трубочкой. Излишне торчащую трубку клапана необходимо отрезать. Делайте это аккуратно, чтобы случайно не надавить на него. Теперь надо немного его подрезать по кругу. Постараться срезать резьбу на трубочке. Вот и все, теперь можно пользоваться этим баллоном с пистолетом. Кстати, многие меня спрашивали, чем я в одном из своих видео убирал лишнюю пену. Друзья, я использовал вот такие многоцелевые смазки, они немного по-разному называются, но действуют примерно одинаково. Они не растворяют пену как растворитель, они скорее делают пену не липкой, после чего ее можно спокойно удалить. Покупал в каком-то дешевом магазине, если найду в интернете, оставлю ссылку в описании на подобные смазки. Они работают хуже, чем специальный чиститель или растворитель, но бывает этих жидкостей просто нет под рукой. Да, конечно, самым эффективным способом удаления пены и чистки пистолета является специальный промывочный баллон, в котором также есть насадка для использования без пистолета. Можно обработать все, что угодно. Но есть у этого баллона такое свойство, что он как-то неожиданно заканчивается. Хочу сказать, чтобы вы не спешили его выбрасывать. Попробуем дать ему вторую жизнь. Для этого спускаем из него остатки газа и аккуратно с нажатым клапаном делаем маленькое отверстие в дне баллона. И теперь рассверливаем отверстие до 12 мм. Отверстие обработал силиконовой смазкой, также обработал этой смазкой вентиль или сосок от автомобильной бескамерки, который я с усилием заталкиваю в отверстие. Выкручиваю ниппель и заливаю через него пару шприцов растворителем. Далее закручиваю ниппель на место, так как специального ключа или колпачка с ключом у меня нет, воспользовался для закручивания ниппеля двумя гвоздиками. А теперь беру компрессор и накачиваю баллон до 3 атмосфер и испытываю. Как мы видим, полет нормальный. Так можно быстренько почистить пистолет от остатков пены и дальше пользоваться баллоном. Друзья, а на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то ставьте лайк и в комментариях напишите, какая самоделка вам понравилась больше. Не забывайте подписаться, если вы еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!